Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзорчике Swap. это просто вообще жесть, это конченый, это ненормальный проект, который дает уже 200%, блин, он уже x200 взлетел, еще не 200%, а x200, это просто вообще сдуреть можно, а, блин, это в натуре все остальные, которые там у нас есть, типа панкейки и все это, это все фуфло будет по сравнению с этим проектом, потому что он реально, он залетел сюда, всех разорвал, сейчас СМИ полностью все об этом говорят в проекте, все блогеры абсолютно вот все там coin market cup сразу такой вот, опа за секунду такой кап появился коньяка точно так же все коньяка есть а, здесь что у нас будет обыкновенная ну как бы стандартная платформа которую вы, вы все знаете умеем пользоваться это у нас будет стейкинг свап и лотерейка здесь будет в принципе в принципе в принципе значит, здесь все хорошо а, партнерство то есть откуда как говорится растут ноги как оно почему оно так работает это у нас блюзила Адапад, и вагу и суап у нас это у нас партнеры получается а, По номики что у нас потоки номики а, public Прайс у нас был да там это одна тысячная центика сейчас у нас 20 центов цена залетела. 20 только появился 20 центов такой чпых, и все пробило там миллионные обороты сейчас идет просто вообще сдуреть можно а, всего 10 миллиардов монет Сразу маркеткап у нас 120 тысяч. Маленький, маленький, да о чем говорит, что будет цена просто большая, большая, очень большая цена будет. На команду у нас 12%, продвижение 6%, ликвидность экосистемы по 10% раскинули, резерв 4%, аэродроп молодцы сделали 1%, а допад 2% у нас, и приват-сейл, там стейкинг 45%, приват-сейл у нас 10%. Слишком много что-то процентов везде получается. Ну да ладно, то есть приват-сейл будет 10%. Кто-то успел напрягать цели затариться нормально, видимо. Ладно, идем далее. Вот мы залетаем в Люзила. Да, какие здесь проектики у нас. Адапад 360 иксов. Опа, вот так вот просто взлетели. Геймзон. Геймзон у нас 144 икса. И тому подобное. И просто у нас бешеные иксы дают эти проекты. Я не знаю, кто за этим стоит. Какие-то жесткие ребята там, походу, команда, сдуреть просто можно. Что они там все так вот тудым на раз-два там, и все работает, все готово. И главное, продукт качественный. Делает моментально короткие сроки, быстро. И все у нас. Короче, не вот так вот бабки раскидывают. Моментально залетают на все листинги. И точно так же не зарабатывают бабки. Как бы ну, и дает нам шанс тоже заработать денег. CoinMarketCap, как вы видите, только-только появились. Тут разница там, по времени. Там, дым и все, как бы мелочи. А, больше 7 миллионов оборот сразу же моментальный. Блин, это вообще просто космос какой-то. Коин что у нас по Коин здесь у нас разница э, какая, ну цена плюс-минус немного прыгает, а уже 9 миллионов, да, просто там она старая не обновилась, э, как он называет, Твиттер, точно-точно. По твиттеру что у нас? По твиттеру у нас все ссылочки здесь есть. Здесь будут новостные всякие, там обновления, таки моменты будут сюда вылетать. Но сейчас, куда вы не глянете, куда вы не плетите, просто напишите. Астрослав даже может даже писать не надо. Будет везде моментально о нем говорить. Телеграмчик один, анонс. Телеграмчик второй. Здесь у нас тоже очень много-очень много людей. На... Сюда заходим, посмотреть, как он называется, этот Dex Tools Смотрим. Цена у нас была, у нас пиковая была, блин, 25 там, центов в да, там 25 или 26. Блин, с того, что какая цена была на селе. Ну, одна тысячная цента, и тут, натя, сразу же так вот просто 200 иксов шарашло, я не знаю. Не знаю, ненормальный проект, который, но он работает. Классно. И ждем, короче, стейкинг, и ждем все остальные обновления. Ладно, ребятки, с вами был Криптошарк. Как говорится, пишем комментарии, ставим лайки, давайте на Astroswap. ждем, когда 2 бакса пульнет и ждем стейкинги и, конечно же, лотереи. На этом у меня все, так что всем удачи, всем профита, всем пока!